Старый, да, у тебя ничего нетного по любым ключевым вопросам, втюхиваешь тут всякую фигню убогим, нифига себе. У Мальцева ничего внятного нет. У Мальцева четкая внятная программа, что делать? У единственного, наверное. Я понимаю, что это кто-то из соратников, блядь, который ничего не понимает. И очень хочет, чтобы Мальцев что-то сказал, чтобы потом выходить там в Ютубе и рассказывать, а вот я там такой за народовластие, да, там, крендель, блядь. Я же не понимаю, для чего это. У меня четкая программа, очень четкая. Да?